В той концепции, в которой этот курс проходит, психика состоит из двух основных элементов. Это энергия и информация. Если вы знакомы с различными чакральными системами, ведическими, индуистскими, буддистскими, вы видели, что там есть семь центров у человека, вот, семь энергоцентров. И получается, что каждый из этих центров, он отвечает как бы за свою сферу. Первый центр отвечает за формирование и поддержание физического тела, и это энергия. Второй центр за ощущение и накапливание энергии, это тоже энергоцентр. И третий центр, это солнечное сплетение, он отвечает за эмоциональность и желание, мотивацию. Это тоже энергоцентр, вот. У нас потом еще есть серединка – личность. Это то, что вы про себя можете сказать, ваше мышление, ваше намерение, ваша картина мира, ваш образ себя. И вот этот центр получается, он сформировался в процессе воспитания. То есть если ребенка не воспитывать, личность не формируется. Не формируется речь, человек не может думать, он не может взаимодействовать с социально. Все согласны? Все согласны? Вот. И этот центр, он является как бы и энергией, и информацией. Он является промежуточным звеном. А вот эти вот верхние центры, вот головой центр, он отвечает за накопление опыта, то есть опыт вашей жизни, родовой опыт, как говорят, там родовая карма, там, и прошлая жизнь накапливается в этом месте. И это информация. Там практически нет энергии, там вот как архив такой идет. Сжатый, сжатый такой вот архив. Этот центр, отвечающий за мировоззрение, это тоже информационный центр. в него входит ваша система ценностей, морально-равственные нормы, э все что касается смыслов, э значений, важностей, э какое-то понимание кто я, и что это за мир, то есть что, что вот вы здесь вот решили, оно здесь находится. И получается, что здесь в основном информации, энергии почти нету. В итоге, в чем вообще смысл? Нам нужно объединить силу и знание. Потому что если вы очень энергичная, но не знаете, как этой энергией владеть, как ее направлять, будет много действий. Будет стоять вокруг вас шум, пыль и движуха, но результаты будут слабо прогнозируемы. Может быть, даже и противоположные вашим желаниям. И наоборот, есть люди, которые очень умные, очень интеллектуальные, у них все по полочкам, но в жизни скука, серость, нет эмоций, нет радости и ничего не материализуется. То есть, как вот говорят, если ты такой умный, почему ты такой бедный или почему ты такой несчастный? Это перекос в сторону информационных центров. Наша задача на этом курсе – объединить знания и действия, скажем так, и энергию. Чтобы вы могли описать то, что происходит, и могли управлять тем, что происходит. Но есть такая закономерность, что знание всегда управляет силой. Вот если вы, например, ездите на автомобиль, автомобиль гораздо сильнее вас. Или там лошадь. Лошадь гораздо сильнее человека. Но человек управляет лошадью, потому что человек разумнее. И для того, чтобы управлять эмоциями, вот вашим прекрасным животом, да, слово «животное», потому что в животе животная составляющая наше. Инстинкты, ощущения, эмоции – это все животное, скажем так, сила. Нам необходимо знание. Если вы можете описать то, что у вас в ощущениях и эмоциях, вы уже наполовину, скажем так, победили. Для этого люди придумали различные слова, чтобы описать ощущения, описать эмоции, описать желания, описать потребности. Что не просто «меня накрыло», «меня накрыло», но опять чем накрыло. Какое эмоция? Это чувство вины, например, или это страх. Или это э, стыд, или это, например, агрессия или критика. Чем накрыла? Какой эмоции накрыла? Или мне плохо? Где напряжение? Что это напряжение делает? Давит, режет, останавливает, утяжеляет. То есть когда мы учимся описывать то, что внутри, мы этим учимся управлять.